Однажды пророк Мухаммад, Аллаху, вассалям, поднимаясь на Минбар, первую ступень, сказал ⁇ Аминь ⁇ на вторую ступень тоже поднимаясь сказал ⁇ Аминь ⁇ и на, вторую, на третью ступень тоже поднимаясь сказал ⁇ Аминь ⁇ И когда сподвижники Радиллаха Анхам спросили у него, ⁇ О посланник Аллаха, на что вы сказали ⁇ Аминь ⁇ мы такого раньше не видели, в чем причина, что вы сказали ⁇ Аминь ⁇ пророк Мухаммад, ⁇ Алиллаху алейхи вассалям, сказал, Аробали ли Ко мне явился Джабраиль, алейхиссалям. «Факоля сказал, «Баудаман адрока Ромаван фалям югфар ляху». И сказал, пусть будет горе тому человеку, который встретил месяц Рамазан и не смог удостоиться прощения Всевышнего Аллаха. Джабрейль, алейхиссалям, так сказал, дуа так сделал, наш пророк Мухаммад, салли Аллах, алейхи алейхиссалям, сказал «Амин». Когда две лучшие творения Аллаха, Джабрейль, алейхиссалям, и наш пророк Мухаммад, салли Аллах, алейхи алейхиссалям, дуа делают, это дуа обязательно принимается. Поэтому этот месяц для каждого из нас возможность, чтобы в лучшую сторону, в хорошую сторону приблизиться Аллаху, заслужить Его прощение, милость, милосердие.